Здорово. Ну, как ты? Прикинь, вот эти вот все тачки, включая тот самый розовый вертолет, это все мое и у меня для тебя есть прекрасная новость.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 Ну а я желаю тебе удачи и приятного просмотра. Ты наверняка задаешься вопросом, откуда вообще у меня столько автомобилей, а уж тем более, откуда у меня столько свободных слотов под данные транспортные средства, и как я смог все их сразу загрузить в одном месте. Буквально в своем прошлом видеоролике я рассказывал, как это сделать. Если тебе реально интересно, обязательно переходи и посмотри данное видео. Там я проводил некий эксперимент касаемо свободных слотов, под транспортные средства и рассказал как же все это дело можно осуществить ну а сегодня у меня для тебя как я уже и сказал ранее есть приятная новость как ты уже наверняка знаешь на был рынке у меня имеется топовый бизнес карширинг ну или аренда авто как его еще называют, в котором все люди обычно сдают тачки как правило большинство игроков сдают их по максимальной цене а именно по 4000 в час понятное дело каждый человек хочет выжить максимум со своего бизнеса но у меня надо данный момент на проекте имеется уже два топовых крупных безака которые мне приносят достаточно большие суммы денег изо дня в день у меня огромное количество крутых прокаченных дорогущих автомобилей довольно большое количество денег на проекте ну и помимо всего этого у меня также имеется куча скинов дорогих редких скинов даже скин гонщика ну или космонавта как его еще называют также помимо этого у меня имеется куча дорогих аксессуаров в том числе и попугай короче в общем у меня имеется очень много чего на данном девятом сервере и гнаться за деньгами в какой-то момент у меня уже честно говоря просто пропало желание мне хватает абсолютно на все если я что-то захочу приобрести я смогу это сделать Но ну исходя из всего того что я сказал выше я решил что пришло время отдавать ну а точнее радовать свою аудиторию своих подписчиков ну и в принципе всех игроков нашего девятого сервера барвиха успенская ну и собственно говоря помимо всех тех розыгрышей которые которые я довольно часто провожу на своих стримах а также в своих роликах я решил провести для тебя еще некую промо акцию короче говоря теперь в моем бизнесе в моем каршеринге в моей аренде авто которая расположена на БУ рынке в здании макдональдса ты теперь сможешь приобрести один из самых топовых электрокаров буквально за 1 рубль все электрокары протюнены у всех этих электрокаров сделана крутая внешка присутствуют винилы а у некоторых даже не он. Каждая эта тачка обошлась мне в общей сумме в среднем примерно в 20 миллионов рублей, и я думаю будет абсолютно любому игроку очень приятно, хоть и на время, но приобрести себе данную тачку всего за 1 рубль, ну соответственно 1 рубль будет стоить аренда в час, максимально арендовать ты можешь данный автомобиль, если я не ошибаюсь, на целых 3 дня, 3 дня это 72 часа, то есть буквально за 72 рубля ты сможешь арендовать один из этих крутейших автомобилей, автомобилей на целых 3 дня я думаю это очень круто не знаю делали кто-то уже что-то подобное но я короче говоря решил сделать для тебя вот такой вот небольшой приятный бонус понятное дело что абсолютно все подписчики как бы мне не хотелось бы к сожалению не смогут погонять на этих тачках по таким дешевым ценам максимальное количество автомобилей которые я могу сдать в аренду в данном бизнесе всего-навсего 12 и естественно понятно что сразу же после данного видоса все побегут в мою аренду в надежде словить данную тачку на время по такой овер низкой цене. И также понятно, что большинство останется к сожалению сноса. Но если ты мой активный подписчик, если ты приходишь на мои ролики сразу же по уведомлениям, считай, что тебе повезло. Наверняка ты тот самый один из тех, кто раньше всех посмотрел данный видеоролик, поставил лайк, написал свой крутейший добрейший комментарий и побежал словил одну из моих тачек в моей аренде за 1 рубль в час. Данную акцию я думаю проводить примерно 2 недели, чтобы у большего количества игроков была возможность поймать данный автомобиль даже после того, как его уже кто-то словил, по истечению соответственно времени, на которое арендовал его данный человек. То есть, грубо говоря, сейчас 12 человек арендует данный автомобиль, пускай на 3 дня, и через 3 дня, когда будет истекать время, а за данным временем ты следить забегая в мою аренду авто и проверять все эти тачки после чего как только счетчик дойдет до нуля ты сможешь сразу арендовать данный автомобиль уже для себя не знаю как пройдет данный социальный эксперимент как ты отреагируешь на такую акцию но надеюсь тебе это дело зайдет надеюсь тебе это дело понравится ну а сам то ты что думаешь по данному поводу стоит ли вообще проводить такие акции и какие акции ты бы хотел еще увидеть от меня обязательно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 started. My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, Satan in the backseat. Hey, yo, that's me, I run it like a track meet a rap fiend. I set the bar high like an athlete. Stepping a bruising sack, on drop that 808. Cause the vibe is dope and the beat is cracking, now it's getting laced. I'm strong for the reason plane. I can blow your mind like JFK. I do what I want, you ain't gonna box me in like David Plain. We get it popping, homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life I got tunnel vision, I'ma chase that real life I'm